всем привет ани лорак и ее бывшего супруга заметили вместе как они мило общались и танцевали вместе пара вместе со своей дочерью софией пришли на праздник к филиппу киркорову который устроил торжество по случаю имени своей дочери аллы виктории За праздничным столом Ани Лурак и ее экс-супруг сидели вместе, общались и мило улыбались друг другу. Кадры появились в Инстаграм певицы Анны Нетребко. Позже гости вышли на танцпол. На видео можно заметить, как Ани Лурак и Мурат танцуют и даже обнимаются. Неужели помирились? Напомним, что Аня Лорак развелась с Муратом в 2019 году, предположительно из-за того, что он ей изменял. Развод артистки с мужем стал скандальным, его долго обсуждали в сети.